здравствуйте сегодня мы будем делать подготовку сушки грибов на нитке. это белые грибы нарезаем их тонко пластиком желательно не более 15 миллиметров потому что теперь уже осенний период времени и температура на улице конечно невысокая поэтому на нитке они будут мне сушиться под крышей так нарезаем пластики и потом Можем на нитку накалывать, а можно и на проволоку. В данном случае я беру эту на медную проволоку. Оно так удобнее, потому что если на нитку, то надо иглу брать, и она нитка потом может и оборваться, а проволока она более надежная. Вот так мы навязываем друг возле друга и потом рассоединяем на расстоянии, чтобы между ними было воздушное пространство. Это воздушное пространство дает быстрее грибам делать усушку. Конечно, в осенний период времени полностью грибы не высунут под крышей, мы их потом будем досушивать в помещении. Вот так приблизительно друг от друга мы их разделяем. Итак, необходимое количество грибов, которых мы нарезали, нанизали их на нитку или на проволоку медную, Потом развешиваем удобную для нас вместе под крышей. Под крыши все равно, если она шиферная или металлическая, солнце, когда на улице светит, идет хорошее тепло. И поэтому грибы все равно делают усушку. Как мы видим, первоначально грибы были подвешены под крышей, они уже маленько увяли. А вот это свежие, они еще имеют полную форму. Те грибы, которые именно мы нарезали, они еще не изменились в объеме своей формы. На месте, где подвесили грибы, необходимо эти грибы отсоединить друг от друга на расстоянии, чтобы между ними проходил воздух, и тогда они будут более быстрее увядать. Когда наши грибы немножко увяли под крышу, потом их переносим в помещение, и в помещение тоже подвешиваем на теплым местом, они там доходят усушку. Вот так выглядят грибы, уже полностью усушенные. Из большого количества грибов, это где-то пол ведра мне было, Высушенной получилась вот такая маленькая чашка. Но зато они очень ароматные и ароматом очень пахнут. Действительно чувствуется свежесть грибов. И хорошенькие и ароматные грибы зимой мы будем добавлять в разные блюда, в том числе и первые. Ну вот и все. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.